И я рад приветствовать вас на канале ПИТЕ ГОРБАТЬЮМС! Дорогие друзья, в этом формате нам необходимо составить краткую фразу. Ему понадобится несколько часов, чтобы добраться домой. В английском языке никакое предложение не начинается с ему... Значит, ей, мне, мною, тебе, тобой. Предложение может начинаться с места МЕНЯ Он, она, хи, she, значит, I, we, they, you и так далее. Ему может стоять в середине предложения. Ему, ей. Можно. Вот здесь оно стоит у нас. Him. Ему. Итак, чтобы сформировать это предложение, необходимо буквально it, это или оно, will, take, будет, брать или занимать ему, him, сам, ауэс, несколько часов, to get home, to get home, добираться домой. To get добираться. Home, куда? Домой. Это все предложение Краткая фраза будущего времени Ему Не начинаем с этого А просто со слов It will take Это будет занимать Это будет брать It will take Дальше. Ему Him сам hours To get home Добраться домой Добраться домой Давайте посмотрим на следующее предложение внизу. Здесь предложение составлено в настоящем времени. А это предложение в прошедшем времени. Как сказать в настоящем времени? It takes. Это занимает или оно занимает. Takes в конце S говорит о том, что это в настоящее время. It takes, это занимает ему, это берет у него Some hours, несколько часов To get home, добраться домой В настоящем времени Как скажем в прошедшем времени? Ему понадобилось несколько часов, чтобы добраться домой Время какое? Прошедшее Значит, глагол take должен быть в прошедшем времени Вот здесь оно и получается так It took took, прошедшее время неправильно глагола take, брать. It took, это занимает, это занимало, это брало, у него, him, some hours, несколько часов, to get home, добраться домой. Вот и все, дорогие друзья. Внимательно еще раз посмотрите, здесь ничего сложного нету, и будет все понятно. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению и кратко, как всегда, мы обобщаем. Итак, добираться куда-то необходимо употреблять такое выражение. To get home, добираться домой. To get school, добираться в школу. To get work, добираться на работу. Если мы хотим сказать, что ему понадобится, ему необходимо будет в будущем времени необходимо использовать следующее движение it will take это будет брать, буквально переводится ему несколько часов it will take если в настоящем времени мы хотим подтвердить мы должны сказать it takes это занимает, это берет him, ему some hours, несколько часов чтобы добраться куда-то to get куда-нибудь, куда-нибудь добраться to get back, на работу it takes в конце s, это занимает если в настоящем времени мы говорим если мы говорим в прошедшем времени мы используем это же самое выражение it, только take в прошедшем времени it took это занимало это брало у него 15 минут там добираться на работу it took him some minutes несколько минут to get home добраться домой вот и все, дорогие друзья Подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии. Кроме того, я желаю всем вам успеха, удачи, Солон, so пока!